Здравствуйте! Мы продолжаем с вами рубрику «Точка опоры». Вчера мы с вами говорили о деятельности. И действительно, деятельность является точкой опоры, но только в том случае, если она соответствует твоему предназначению. Только в этом случае это реальная точка опоры. Иначе это точка напряжения, это точка проблем, вплоть до ухода из жизни, когда человек занимается не тем, идет не туда, то согласитесь, это может очень быстро привести его в тупик. Поэтому деятельность, именно как твое предназначение, это реально то, что может стать точкой опоры, причем на всю жизнь. Или хотя бы, как минимум, на очень большой участок жизни. А сегодня я хочу поговорить о том, что является продуктом деятельности. По крайней мере, многие считают, что продуктом деятельности являются деньги. Но это не так, друзья. Это не так. Продуктом деятельности является развитие личности. Человек развивается в деятельности. Если он этого не понимает, и если для него продуктом деятельности являются деньги, то он глубоко ошибается. И тогда ни деятельность, ни продукт деятельности, ни деньги не являются точкой опоры. Ну, а теперь... Придем к деньгам. Как видите, я одел специально костюм, синий воротничок, как говорится. То есть, в общем-то, изображаю клерка, который понимает, о чем речь. Речь пойдет о деньгах. Так вот, друзья мои, к великому вашему сожалению, большинства людей, потому что для большинства людей это действительно главная точка опоры, так вот деньги не только не главная точка опоры, она вообще не точка опоры. Да, друзья, именно так. Это точка проблем. Это точка напряжений. Добыча денег, сохранение денег, умножение денег. Это все проблемы. Это все через сверхусилие. Это все под напряжением. Это точка большого напряжения. Но никак не точка опоры. И деньги исчезают. Деньга, с деньгами происходит... Разные вещи, дефолты и прочие. И тогда человек оказывается у разбитого корыта. Это никак не может служить точкой опоры. Если вы внимательно посмотрели все предыдущие выпуски рубрики «Точка опора», то вы увидите, что мы с вами рассматриваем вечные точки опоры. Вечные. Если их правильно понять, правильно их ими воспользоваться, то это вечные точки опоры, вечные ценности, которые никак не зависят от внешних условий, которые действительно создают человеку настоящую точку опоры в любой ситуации жизненной. А сейчас, ну, посмотрите, курсы прыгают, скачут валюты, Местные, национальные падают, о, курс вообще, доллара вообще там, он иногда зашкаливает, но он сам на волоске сидит и висит, и ходят слухи, что вообще он может исчезнуть, перейти в криптовалюту и так далее. То есть, криптовалюта может вывести доллар вообще из обращения. То есть, понимаете, люди, имеющие вот те или иные валюты, те или иные накопления и считающие Деньги, точка опоры, постоянно находятся в напряжении. Что с этим делать? Вспомните в России, когда аннулировались многие вклады в Сбербанках, в банках вообще. И что люди получили? Многие ушли из жизни из-за этого. Понимаете? Точка опоры – это, только, это все, многое точнее, но только не деньги. Имейте это в виду. Вот об этом я хотел сказать в, этой, в этом выпуске рубрики «Точка опоры». Как раз, что деньги не являются точкой опоры. Никогда, ни, ни при каких условиях. Это инструмент. Это инструмент взаимодействия с миром. Лопата тоже инструмент для определенных целей. Она, и она никак не может являться точкой опоры. То же самое о деньгах. У деньгах более широкий спектр. Инструмент более широкого назначения. Но это все равно инструмент. Уважаемые. Так что идем от тех точек опоры. Которые мы с вами рассматривали до сего. И будем рассматривать дальше. Мы будем рассматривать и дальше. Те точки опоры. Которые вечные. И которые не зависят ни от каких условий. Набор именно таких. Точек опоры позволит вам быть счастливыми, радостными в любых обстоятельствах, в любые времена.